Господи, господь благослови господи благослови. мы имеем Слово Твое, не Твое слово. мы умеем читать сегодня можем да но если ты закрыл Бачи, затворил, если слово закрыто слово то, то никто не может открыть не может да го но если ты открываешь Слово, Бачи, утваряш, мы можем его разуметь можем да го разберем. Принимать его в свои сердца. В сердца. И в свое время это слово принесет обильный плод. И в свое время твое слово, что донесет обильный плод. Плод твоей праведности. Плод на это праведность. твоей святости. Плод Святого Духа. Плод на святие Дух. Мы тебя благодарим. И, не, и, благодарим. и мы, мы молимся во имя нашего Господа. молим во на Иисуса Христа. Иисус Христос. И народ Божий да скажет. Божий народ Аминь. Аминь. И... Слава Богу. И Слава на Богу. Я сегодня скажу так конкретно. Иском докажи по -точну. И постараюсь недолго. Постараюсь и тема моей проповеди сегодня. На мой Перестань смотреть на змей. доглядами да да змите я открою первое место. Еще что творит первое место? И оно написано в Евангелии от Иоанна. Пиши голову в Евангелии от Иоанна. В третьей главе. Третья глава. С 14 стиха. От 14 стих. На проекторе можно читать на болгарском на языке. Может, так, на проекторе можно увидеть на болгарском. Я начну. И как Моисей вознес...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 Амин. И вы знаете, это место оно говорит. Место казва, о том, что как Моисей вознес медного змея. За то, как вознес змеи на знамя. знамя а, мы чуть попозже прочитаем эту историю подробно. Малку Она написана в книге чисел. В «Числа. Так надлежит Иисус Христу быть вознесен. Иисус да вознесен чтобы все те, кто веруют в Него. Не погибли. Да не загинут но получили жизнь вечную спасение. Да вечен живот и, и также приводятся места, и не места. Которые говорят о том, что общение. Това, во указывает Духе в Дух. Есть что свет. И когда мы собираемся во имя Иисуса Христа, и начинаем иметь общение во Святом Духе, начинаем просить, чтобы Бог нам открыл Свое Слово, молим Господа, не Своё Слово, приходит Свет Иисуса, идва светлината на Иисус и знаете что происходит как вас каждый раз път, каждый раз его свет път, светлина изгоняет всякую тьму свет из изгон нас. во от нас написано тьма не смогла его объять и, пишет, да и куда это свет приходит и и да светлина, оттуда и уходит всякая тьма бяга вот мы сегодня сидим во свете и, не и стоим <laughs> потому что мы помолились Потому что мы поклонились Богу. Господь, призвали его имя, имя тому, И сейчас мы читаем его слово. И, и Дух Святой помогает нам разуметь. И Дух не да Аминь или не аминь? И приходит свет Божий. И изгоняет это светлина. И всякую тьму. И Знаете, на этой неделе я проходил один семинар. И где один семинар, да, где один спикер говорил такие слова, один говоритель, день, Что если вы с кем-то дружите. снякугу. Чтобы продолжать эту дружбу. Нужно иметь общение с этим человеком. Аминь, правда? Нали. Потому что если вы не будете общаться, За что а не общувати, ваша дружба будет ослабевать, ваше вашей дружбе начнут появляться какие-то проблемы, и в конечном итоге ваша, ваша дружба может, конечно, и прекратиться. И в сметка, приятельство может да Что нужно делать для того, чтобы проблемы ушли? Между нами. Между нас. Нам нужно. Разговаривать. Да говорим, общаться с друг с другом. Да общуваме, искать встречи друг с другом. Да срещи, прояснять какие-то недопонятые слова. Да думи, не Недавно я прочитал выражение Антон Паложи Чехова. На на чехов, И он сказал так. Я несу полную ответственность Че полную отговорность за то, что я говорю. За то, -то говоря, но я не несу ответственность не отговорность за то, как вы это поняли. За то, как Понимаете? Разбираете Потому что мы можем что-то сказать, что можем да нечто, а люди могли понять по-своему, по да по перевернуть как-то да это и обидится и до да и ты смотришь что-то общение прекратилось стегли наш спрячьтесь и до сего времени что ми, надо сделать как вот да надо найти своего друга траява дономерьте да своего спрячьтесь да что случилось и до да гупитайте как вас и случилось может быть ты что-то не так понял может быть нечто несильно разобрал давай как объяснимся некое все объясним я скажу тебе что я имел в виду как вас и мимол в предвиду если такое общение продолжается что не продолжала и проясняется какие-то вот такие слова если заснял от дня как ведми недо допоняты унести проблема уходит проблемазаменова мы имеем верного друга и верен приятил кто он кой е той? мы сегодня об этом пели не спях за това. наш друг сам Господь Иисус Христос. Наши приятели, Иисус Он назвал Христос, нас не наричи, своими друзьями, Свои Но вы знаете, что нужно делать, чтобы эта дружба усиливалась? Нужно читать слово Божье. Да и молиться Богу, чтобы Бог открывал. И это да, да не и делать это постоянно. И да, постоянно. Потому что хорошие друзья за ищет общение друг с другом. Я знаю. Если у меня есть какая-то проблема в молитве... И нам чья куйма меня как их проблем в молитве... Значит, я... Не регулярно молюсь значит не все моля регулярно нет дисциплины Няма дисциплина не обо всем советую с иисусом Христом. со со Иисус не по всякому поводу призывает дух святой по всякий поводу Святия дух и начинает и... <laughs> возникать <проблема. И> <laughs> да проблемы и вот за думаю что сегодня хороший к нам приходит такой до да, совет ней кубов совет чувствую что что-то не так не какое-то препятствие препятствие в молитве. Някакви препятствия в молитвата, Помолись. Помолись. Приди к Иисусу. При Иисус. Спроси у Духа Святого. Питаюсь Святия Духа. Дух Святой откроет, где проблема. Святой Дух утвори покажи, И... где проблема. И проблема уйдет. И тощечи за ми. Скажи аминь. Скажите аминь. <laughs> Слава Богу, потому что это истина. Твоя истина. -то. И вот я сейчас открою вот это место. И сейчас что твори следующую место, которое написано в книге чисел. Книга числа. В двадцать первой главе. В двадцать первой глава. Четвертого стиха. Вот четвертый стих. На проекторе на болгарском я начну читать. От горы Ор отправились они путем Черного моря. Ну, то есть, старославянское слово «червонное» – это значит «красное море». Чтобы миновать землю Едома, и стал молодушествовать народ. Давайте мы запомним это слово. Малодуши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 Небесной манне. Бог дает пищу. им А нам это надоело. И мы говорим на Божью пищу, что надоело. Она абсолютно негодная. Это уже невозможно слушать. Да я читал эту Библию уже сто раз. Надоело. Вот так примерно говорили про небесную манну. И послал Господь на народ ядовитых змей. Когда мы отступаем от Бога, приходят проблемы. Когда тут от господа которые жалили народ и умерла, можете себе представить, что Бог допустил? Тук? Множество народа. Много хора, из сынов Израилевых. От на Израил, из избранного народа начали погибать люди. От народ да хора. Почему? За что? Только по той причине, что они начали малодушествовать По ради то, и раптать на Бога и и умерло множество народа. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы. Хорошо, что народ осознал, да? И всегда очень хорошо, когда мы вовремя что-то осознали. И пришли к Богу и признали это. И покаялись. И опять пошли за Богом. И вот Но иногда этого не происходит. Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисею Господу о народе. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя. Если ужали змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисея медного змея, знаете, медь всегда в Ветхом Завете ⁇ это прообраз суда. А, медь в, в, прообраз в Библии всегда представлял суд. И выставил его на знаме. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Аллилуйя. Что-то Господь открывает. Господь, Смотрите. Видите? Вот мы сейчас живем в страшное время. Живем в времена. И, верующий человек, и верующий человек, он может сказать, может докаже, Господи, что вообще происходит. Господи, как У меня проблемы везде. Имам проблемы на всякое Финансы почему-то не поступают. Финансы не Я заболел коронавирусом. От Потом опять заболел. После пакси разбулях. Он пош, пошел шту. поставил вакцину. Трыгнул, да пустая вакцина. И опять заболел. И пакси разбулях. Потом пошел сделал вторую фазер. После И вакцину. опять заболел. Файзер. И пакси разбулях. Ну и хорошо, что бормя остановился, правда? И добрейчи Господь не спил. А тут еще и землетрясение. И землетрясение. Голод Лад. обещают в ближайшее время. время. Что вообще происходит? Как вот и вы знаете, вот эта древняя история с Израилем. И та древняя история за Израил Есть прообраз про нашего странствования про за Господом. Э, на наше у след Господу. Как Израиль был выведен из египетского расово? Как то Израиль был изведен от Египета? Так и мы когда-то были выведены из власти Сатаны, правда? Такая Сатана. Из власти греха. От власти греха. И как сейчас мы идем? — И сега как вырвим? — Через что мы сейчас проходим? — Прис какво применавыми? Написано, огненного крещения. Пиши огненное крещение. Приключение для вас странного. Приключение за вас. Не чуждайтесь. Что есть огненное крещение? Как во знаете огненное крещение? Это испытание. Это испытание. Мы сейчас проходим через пустыню. Сегами на вами при Так или не так? Так или. Ну, то есть история повторяется. Истории все повторят. И Господь ведет нас куда? И Господь не вводит Он ведет нас в обетованную землю. Вводит неком обитванного земля. Золотой город уже приготовлен. Излатнее град вечи подготовлен. Кто в это верит? В това? <laughs> ну вот я в это верю. А с Что для меня приготовлен определенный дом. Чрезмерно подготовлен, но дом. Что улицы? В Золотом Иерусалиме. улицы Иерусалим? Золотые. Блестят как зеркало И блестят, как ты, ты сможешь увидеть там свое отражение, Чистейшее золото. Чистич... Основание этого города. Основание это на този град оно Состоит из самых невероятных драгоценных камней. Камни, которые описаны в книге Откровения. А если Господь что-то пообещал. Пак, нечто, <laughs> Написано, он не человек. Пишет, что он не человек и то и не лыжи его обетование это да и аминь да и амин он обязательно их исполнит исполни. и вы знаете вот этот прообраз того что Иисус Христос он был так же как и вот этот медный змей вознесен и то же прообраз на Христос был подобен на този же это, да, как на небо вознесен, как он сегодня сев... воседает на троне на небесах. И небету, и то есть там на И мы оказывается, на него можем смотреть, правда? Не можем А змеи кусают? Вы знаете, змеи это не обязательно какие-то катаклизмы. В первую очередь это наши мысли. вас наши мысли. Это вот это вот малодушие и стал Израиль малодушествовать да малодуш... что такое малодушие, малодушие? Знаете, это, это моя душа это душа человеческая душа то есть по плоти то есть по плот, моя душа она очень маленькая душа и многомалка. я сегодня не призван жить по своей душе ине призван, да призван жить как? Призван да как Я призван жить по духу да по дух. и так написано пишет нет сегодня никакого осуждения никакого которые живут не по плоти те, не по но плот, по святому духу а по духа и водятся не, не плотью своей не по не плоть, своими вожделениями, не по желания, а водятся духом святым водят Дух. и смотрите и вижте библия нас призывает это не призывала не смотреть на, на этих змей да не змеи. Пленять не змей всякие помышления да мысли приходят Идва не мисъл? господи ну что вообще происходит господи, да? случва? я уже говорил. Го вот там не так, здесь не так. и здесь нет ту и там не наред. И вот эти страшные катаклизмы, ну как это вообще Бог мог допустить? И И события, как биму И вот так незаметно подкрадывается какой-то робот. И такая малку Господи, где я сейчас живу? Господи, Почему я скитаюсь? За что скитом? вы знаете, мы не можем упрекнуть Иисуса Христа. Бачим не можем да, Иисус. Потому что вы знаете даже написано птицы имеют норы, да? за что пишет, что <laughs> даже и птицы сим от а сыну человеческому негде было голову свое преклонить. Бог жестиння сиску не главата. Вот наша семья когда-то сделала такое решение. И наше семейство некого и направило такого решения. Мы получили предупреждение, откровение от Господа. лучших мы от Господа. Что надо оставить? Четыре свой, свой, свой дом. И отправиться в Болгарию. И да за Болгарию, Как миссионеры. Миссионер. И мы продали все. И не Нужна ли была вера? Не вера? Нужно было бы мне советоваться с плотью. Да с плотью. Знаете, если бы мы начали советоваться с плотью своей, да советуем мы, своей мы бы никогда бы не оставили вот эту комфортную зону. Не, никуда не бихме тази зона, Потому что там у нас было все. За что -то там Но мы пошли по вере. Обаче, по вере. И сегодня Бог... Благословил нас. Иднис Господни благословия. А сейчас Бог нам открывает двигаться дальше. Пока сега Господь не утворя, до да Ну понятно, мы сразу не двинемся. Нам нужно двинемся. Поставить служителей. Трябвадо да уставим служителей. Поднять все служения. Да и другие служения. Расширить церковь. Дальшелим церквота. И потом уже Господь осмотрит, да, как Бог скажет, так и, и след будем действовать. Покаже, как Но да мы уже научены, научени, что если Бог говорит, не то нам нечто, надо двинуться за Ним, значит, да след него, а не советуются с плотью. А да и узнаете плоть вот про вот эти катаклизмы. Я немного скажу, Малку. А, просто повторю, потому что я об этом проповедовал. А проповедовал в 2019 году, 2019 а, когда началась пандемия. пандемия да? И я рассказывал о том, что я раньше был в правительственной комиссии Казахстана. А, рассказывал затува, в и на и Казахстан. когда начали падать протоны в Казахстане. -то -то падать, что? Протоны, ракеты, ракеты Протони, такие. Ну. И вот они взлетали, потом по каким-то причинам почему-то падали на территорию Те Казахстана. Взлетали, и, после по падали, э, на Казахстан. и нас докторов отправляли вот в эту зону. И нас не в тази зона, Чтобы исследовать. За да исследовать людей. Хората. Получили ли они там какую-то дозу радиации? Там доза на радиации? И что может произойти с человеком? и какие меры надо предпринять. Мерки да и когда началась пандемия, и когда я, започнула я позвонил специалистам на и мне сказали, и на мен ми казаха, я говорил вот эту фразу, и еще я фраза, мы исследовали коронавирус, коронавирус под самым большим микроскопом, который только есть в Казахстане. Под най микроскоп, в Казахстан, и установили, и установиха, что это абсолютно искусственно созданный мутированный Читовая вирус абсолютно э, искусственно искусственно э, вирус, который был подвержен мутации вирус. под воздействием радиации, естественно воздействием на радиации. и он был под каким-то каким-то образом вышел из-под контроля. И той начал и из сейчас мы можем сказать, что, в принципе, и можем да кажем, цяло, по Женевской конвенции по конвенция, это оружие, биологическое оружие, за массовое поражение. За массово Но вы, доктор, там не распространяйтесь. Но вы, там не говорите много. Потому что вам все равно никто не поверит. Потому что доказать это на сегодняшний день невозможно. Но где-то через месяц я все равно, все равно начал об этом проповедовать. Я молился... И Симолих и спрашивал Господа, что это. И Господ, как вам. И получил тогда очень короткое откровение. откровение которым я опять же поделился. С вас. Я, я помню, по-моему, это на телевидении тогда не пропустили. они не, не на телевизию. К сожалению. К сожалению. А, но там я предупреждал, там предупреждал о том, что все то, что написано в 26 главе Евангелия от Матфея, в о том, что За последние будут последние времена, че, и, и и вад, глады. глад и смерть. И народ восстанет, на народ. И народ что, средь, что народ. Будут войны по местам. Войны. И будут еще что? И, И будут еще землетрясения. Земль, То, что мы сейчас все видим. Такое Но вы знаете, я получил от Бога, потому что э, у одного из пророков. Един от пророков Звучит такое предупреждение. Не предупрежда вам. Погублю губящих землю. то все вот эти катаклизмы, все тези которые уже сейчас происходят, болезни, болезни голод, глад, войны, войны, оранжевые революции, оранжевые революции землетрясения, землетрясения, будут вызываться искусственно. Они будут создаваться человеком по разные причины по различным причинам потому что вы знаете у сатаны тоже есть свои последователи за что то сатана ссышь что сима свои последователи вы знаете если Иисус Христос говорит а Христос сказывал только тогда узнают что вы мои ученики само тогда во что разбирался видеть мои ученицы, когда увидит что когда увидит как когда увидит любовь между вами когда увидят любовь по между ви диал сегодня говорит так диал сегодня сказывал так он есть сатана Сатана, он делает все наоборот и, го и говорит он все наоборот и, и он говорит своим последователям. И у сатаны есть дети Иисус христос, иисус христос фарисеев называл иисус христос ваш отец, фарисеи, и сатана, отец сатана примерно говорит так и сатана последние только начали. тогда люди увидят что вы мои дети вот такие вот сатанисты сатанисты когда увидят ненависть между вами. Хуя то видят по между. Не прощение. Не прощение. Бога ненавистничество. Бога уморозы то. И вы будете это не только сами делать. И саму вижтику извлечь то. Но научите целые народы. Но еще научите целые народы. Через информационную войну. Через информационную. Через пропаганду. Через пропаганда. то. И мы сейчас все это видим. И всегда увиждаем. Стамбульская конвенция. Стамбулская конвенция. Все вот эта гендерская политика. Все это политика. То что лидеры этого мира все бесплодные почему то. Челедилите на и это тоже признак, правда? что и признак. И, вы знаете, я как раз тогда говорил вот эту фразу. И фраза, о том, что наступит время, когда даже землетрясения. Будут вызываться искусственно. искусственно. И недавно я читаю, ну, буквально вчера я прочитал и это. Вчера прочитух, что ученые Наблюдали, сейсмологи, прямо перед землетрясением, Че на той территории, где ударило землетрясение, на основной тези территории, очаг, вверху, тези землетрясение, люди видели северное сияние. Хората савидели, а, сияние синие лучи, выходящие из-под земли. Синие лучи, Вы можете себе это вообще представить? до представить северное сияние не где-нибудь на полярном круге да? А, а северное сияние над южной страной и ученые предположили и ученые предположили, что было применено и было использовано, сейсмическое, оружие. Э, сейсмическое оружие это было определенно такой Превентивный удар. специальный удар? Кому-то просто намекнули. Живи спокойно, слушайся и все будет хорошо. Живи спокойно, слушай и Я сегодня задам вам такой вопрос. тебе задам вопрос. А как вы думаете? Как мыслиты? А где будет следующее землетрясение? Вы знаете. Поступая такие сообщения и в новостях, это передается? И поступают сообщения и по новинке куда вот? О том, что с территории России. Чего это на Руси, В срочном порядке происходит эвакуация. Пусть меньше, что все случаи эв, эвакуации. Гражданы страны стран покидают Россию. Граждане на предъявление дождя э, на пуск от Руси. Вам что-то становится понятно? Ставили ясно. Вот мне становится абсолютно понятно. На мен места абсолютно ясно. Что к чему-то идет подготовка? два подготовка за ней что выводы сделайте пожалуйста сами может сами да Но я думаю что просто для нас это могут быть и как знаки чем если че за нас может да если увидите над, Болгар... над Болгарией северное сияние увидите а да? над ну, по крайней мере, выйдите из своих домов куда-нибудь на от и площадь это вот вам такой вот врачебный совет твой и совет пастора. и совет от пастор и Сегодня я также хочу днес, что иском? немножко рассказать как бы предысторию. Расскажи У меня возникло побуждение и сегодня также спеть песню одну. Нами, э, днес, да на песен. Она называется, разные названия. Э, различные имена. Белогвардейская или вот эта песня не пиши, дорогая графиня не пишите мне писем или песен с не пиши не я немножко песма. расскажу про свое хасиевское творчество и малку за Но, кстати в казахстане я не терял времени даром в а, я записал диск а со своими песнями со там есть песни на мои стихи И там има песни, есть песни на мою музыку има песни но в основном звучат такие хасидские песни. песни кто такие хасиды <рех> хасиды <рех> это древнее хасиды. направление евреев Вас направление на евреи, ты? Вот я, я тоже евре <рех> я слышу, <что> сам <рех> я принадлежу к этому сообществу, к твоему сообществу. Ну, как быть, в плане творчества конечно в план они их движение на 18 веке они были очень музыкальные музыкальны, играли на многих музыкальных инструментах и они брали какие-то очень но очень популярные всем известные песни, и, много попу песни известны, и переделывали их на божий лад. И за песни, с какой целью с, цел? с, какой, с той целью чтобы неверующий человек слушая эту песню просто призадумался да призадумался о Боге. Да за призадумался о вечности. Да за вечности. и вы знаете э, э, э, в этой песне и в песен звучит такая история. Има та история она похожа сегодня и на истории многих людей которые сегодня бежали до территории украины сте, ист, на много историй на хор, такуя, то себя вынуждены были -то потому что это страшно. За что -то страшно мы даже не можем себе представить не можем даже да представим, что значит жить в доме значит, живем в, в который в дом, любой момент может прилететь ракета и кто-то даже может не успеть покаяться и может да не успеть да покая. просто взрыв и конец просто взрыв и, и это тоже еще один призыв и слышь, призыв? Будьте всегда готовы. Да будем готовы. Что, что-то может случиться? Чем, что может, да случ... Потому что это происходит. За что случва... Совсем рядом. Совсем наблизу. И это история о, об одном белогвардейце. И одна за белогвардейц, Конечно же, православный. Потому что в те времена это вот. Гражданская война – это революция. Времена, и война, революция. Русские, украинцы, белорусы, славяне. украинцы, белорусы, славяне. Все считали себя православными. За православными. Да, мы верим в Бога. Да, не веровали в Бог. Ну, Библию не читаем. Не читаем По Евангелию не живем. Не живем Для нас это просто как дань моде. Из-за нас твоя просто коту добычь да модерин. Потому что мама у меня была православная. За что-то майка мне была православная. Папа был православный. И баштами был православен. Дед даже был священник. Дяду мне даже бил священником. Ну вот и я православный. И сега я сам православен. У нас в Казахстане интересная такая ситуация мы их мы ситуации, что если ты рождаешься русским рождаешь руснак, ты автоматически становишься православным. Значит, ставишь православным а если ты родился казахом а и казах, говорят ты мусульманин говорят, а, ты а, вот, а ты вот я в кого, Мама, я в кого верю? Мама, кто, в кого? Ну, ну ты же казах, казах. Значит, казах. Ты мусульманин. значит ты мусульманин а ты русский значит ты православный а ты русский значит ты ну, православный вот, такой стереотип. стереотип. Ну люди, вы знаете, я, я, не, я, я не, осуждаю православие. я скажу исторический факт. Исторический факт. Мы сейчас изучаем в академии. Сега в академии в духовной академии. академии. Изучаем историю, церкви. Изучаем историю на церкви. И мы проходим о том, что католическая церковь когда-то была вот, в эпохе своем. И вижу, что католическая церковь была, у него. Византия. Константинополь. Константинополь, император Константин стал христианином, Константин стал и христианин, началось такое мощное движение, и мощное движение, которое вывело христианство даже на государственный уровень, христианство стало государственной Обаче, религией, но, ну, к сожалению, ни к чему хорошему это не привело. Сожалению, нечто не, не дал. И православие, православная церковь, И православная церковь, она дошла до своего эпогея в конце 18 века. И 18 века. А в конце 19 века, а в 19 -го века ну, если говорить про территорию всего, царской империи, а российской, говорим за на цело, то империя, она достигла очень значительного упадка. И достигнула упадка. Все люди считали себя православными, се за но никто, по большому счету, в Бога не верил. Не верил много в, в том Бог. плане, что не, и не собирался жить по его заповедям. Не искал да живее и тем более не водил со Святым Духом и не сей водил знаете от когда приходит дух. в страну какая-то беда и когда у в Израиле, например. Например, в Израиле. Это очень большой пример. Твоя нога гулям пример. И так было всегда. И такая было в инаги. Весь Израиль ищет Бога. Цель Израиля – Торси Бог. Все молятся. Всички все молятся. И Бог дает мощную победу. И Господь дает вам мощную победу. Израиль довольно быстро поднимается на самую невероятную высоту. И Израил с Издига намного висок у него. Так что соседние страны смотрят. Так а что даже в соседние державы глядят. И говорят с ними Бог» казываться со стях Это явно. Явное. Потому что если перед ним море раздвинулось, да? За что-то, что и мурету. Река Иордан вот так просто вот так расширилась. И Они смогли Иордан спокойно просто пройти. Расширила такая О чем еще можно говорить? Конечно, зне... с ним Бог. И любая другая страна. И всякая друга держава. Когда ищет Бога. Когда Бог, она начинает процветать. Да входит в состояние безопасности. И, в состояние на и наоборот, когда она отступает. И, обратно, то, отстъпва, и церковь начинает проповедовать какие-то страшные человеческие вещи. И да неща, просто обмен какой-то начинается. Торговля. Обмяна, торговия, просто начинает Евангелие продавать буквально. туда продават, Появились библейские коучи появляются библейские коучи вот, или такие посторья, которые конкретно вот на самом деле васели на, на трон заставят на трона то это конкретно беда начало беды твое начало на много проблем и вот об этом я сегодня хочу спеть из э, да эта песня именно об этом та песня точно за тваем один православный белогвардейц один православный белогвардейц бежит от гражданской войны бегают гражданской войны где русские убивали русских. Руснацы убивали руснацы, где украинцы убивали украинцев. Украинцы убивали украинцы, и где белорусы убивали белорусов. Братоубийственная война. братоубийственная война. И он бежит и попадает в Турцию. И и в Турцию. Но знаете, конец этой песни очень, очень страшный и звучит. Песен звучи много и он звучит так. Звучи начин. Ах, родная отчизна. Ах, родна держава. Разве ты виновата, виновна, что пускай я пулю? Че... Куршум. «Куршум», «Посидевший висок». Э, «Посидела глава». Ну, эту песню можно было бы еще назвать. Так. И за песен можем чем «Последняя начин». Э, песня «Суицидника». Э, песня на «Суицидник». То есть он спел песню и застрелился. То есть спел тази песен и застрелил. Ну, такую песню я сегодня не буду исполнять. У, бачу, я У меня такого пистолета нету. У меня такого пистолета нету. Поэтому последние слова я просто молился. И, два думи, <laughs> И се Я сегодня их по-другому спою. И щеги по друг начин. И они звучат так. И звучат начин. Видно, мало молились. Мал, мал малку молили. Мало Богу молились. Молили Господ. Мы оставили Бога. И оставил нас Бог. И Господь не устави. И вот такая предупреждающая песня. Твоя о том, что может произойти с любой страной. За то, как вам может случиться с всякой державой. Когда она совершенно отступает от Бога. Акуна полную из уставе Господа. Была христианская. Бела христианская. А стала полностью безбожной. Покстанала на полную безбожную. Послушайте немножко. Некое слушание.